Печальный ученый, медфакт обнаружен Никто никому в этом мире не нужен Романтика, слезы, сплошное муму Не нужен на свете никто никому Душим любви.